Дорогие друзья, с вами снова, как всегда, днх Хай. Сегодня мы играем с вами My Fishing World. Сегодня мы будем рыбачить с вами на озере Бездонная Стоимость поездки на эту локацию стоит 540 серебра. И данный уровень нужен 30-й. Погода 7,5 градусов, насыщенность рыбы 70%, загрязненность 8%. То есть довольно-таки большая насыщенность Ну и сегодня мы будем с вами ловить белую глазку без прилова возвращаемся на локацию уже там просто побывал так ну и наживка нам нужна это опарыш выда рыбы и у нас тут вот присутствует белоглазка и вот у нас никто не будет то есть белоглазка здесь находится и обыкновенный верхогляд. лебер крючок мы выбираем никакой то там маленький белоглазка максимально растет полтора килограмма и маленький нам не нужно выбирать мы выбираемся так, крючочек вот этот вот крючок 3.4 потому что 800-24, то есть у нас мелочь не будет да? так, ну по площади естественно у нас понадобится, выбирается и какие нужные снасти нам выбрать вот выбираем на 2 килограмма лесочку, там не знаю вот strike for 2015 forke. 2050, точнее 500, выбрать. Так, дальше у нас идет S140, выбрать, и накидаем в самую То есть, чтобы на затрату, чтобы починить снасти, выбираем самые минимальные для данной рыбы. Так, сложит поплотчик и топит. Есть поплотчик, это рыбка. Так, ну, белоглазка 835 грамм. Стоимость 64 серебра и дает она нам 14 опыта на 2 звезды. Естественно, переломом только считается это мусор, а другая рыба перебивать не будет. Так, сразу утопил, тянем, тянем, тоже у нас рыбка, личный рекорд лучший. 79 серебра и 18 штук нам дала 4 звезды, килограмм 331, то есть до 5 звезд чуть-чуть не дотянула Трофеем все равно не может быть, так что без разницы, мы опять звезд все равно нужно, когда-то будет поймать. Ну, и, в принципе, пятки на этом все. Вот так вот ловить Белоглазку обыкновенно очень просто, без плевого наберут у нас на локации. Озеро безлюдное, конечно, поездка на серебро довольно-таки дорого, но все-таки, если у вас есть задание какое-то, поймать ее довольно-таки просто, она все-таки близко находится, вы его будете его будет очень быстро. Ну, в принципе, все, ребятки, подписывайтесь на канал, с вами был Дэн Хай, всем пока-пока.